Всем привет! Добро пожаловать на канал Синьевры Тати. Продолжаем с вами учить испанский язык. У меня всего 3, 3 минуты, поэтому я много говорить не могу. Начнем с буквы R. R может читаться как сильный такой R, а может так как коротенький р. В общем, читается сильный R только в начале слова, между двугласных и после букв L, N и S. Например, las fratas, то есть сильно такой R. Но, ну, разумеется, еще читается две «р», когда пишутся две «р», например, «эррор». В остальных случаях «р», «р» читается как «р», например, «карпачо». Все, коротенькое все. Следующая буква Q. Q читается встречается только лишь в таком сочетании, и опять же игнорируется буква «у», потому что все вот это вот сочетание читается как «к», например, К «кэ», «кэшо», И все. Тут все очень просто. Следующая буква – это буква С. Буква С – тут тоже все очень просто. Ну, не очень, ну простоватенько так. Нормально сойдет. Я думаю, вы все выучите и все справитесь. Я в вас верю. В общем, читается вот в таком сочетании. То есть, если С идет перед буквами А, О, У, перед гласными, да, то это читается как звук К. То есть, КА-КО, КА-КО-КУ, и все. А если идет она перед гласной Э, и перед гласной И, то читается так, язычок между зубов, так С, С, С, С, С, С, С, С, С, С, и все. То есть, вам нужно просто запомнить, ка ко ку се и все. КА-КО-КУ-СЕ-СИ, все очень просто. Следующая буква это буква СЭТА, у нее такой же межзубный звук, как у буквы сэ, После, перед гласными Э и -э И, -э -э. Еще раз вам повторяю, да? То есть СЭТА всегда читается как С, межзубный. С. например, СА, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, СУ, S, S, S, S, S, S, Поэтому оставайтесь со мной, учите испанский. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Не забывайте, что у меня есть еще своя страничка. Переходите на нее, ссылка в описании видео. И там вы найдете кучу многих видео и видео с настоящим испанцем. Прям с настоящим таким живым испанцем. В общем, оставайтесь со мной и я рада приветствовать всех.